И опять мой дом родной Лес о чем-то, о своем мечтая Серая кукушка за рекой Сколько лет осталось, не считая Серая кукушка Сколько лет осталось, мне считая, И прижался класково к цветку, Стебелек багульника примятый, И звучат ленивые куку, -ку. Отмеряя жизни моей даты, И звучат ленивые куку. -ку. Отмеряя жизни моей даты Снится мне опушка из цветов Вся в рябинах тихая опушка Восемьдесят девяносто сто Что-то ты расщедрилась, кукушка Восемьдесят девяносто сто что-то ты расщедрилась, кукушка Я тоскую по родной стране По ее рассветам и закатам На афганской выжженной земле Спят тревожно русские солдаты На афганской выжженной земле я тревожен русские солдаты, Они тратят время, не скупясь. Им знакомый голод и усталость Дней своих не копят про запас. Кто же скажет, сколько их осталось Дней своих не прячут про запас. им скажет, сколько их осталось Так что ты, кукушка, погоди Мне дарить чужую долю чью-то У солдата вечность впереди Ты ее со старостью не путай У солдата вечность впереди ты ее со старостью не путай. Снится мне опять мой дом родной. Лес о чем-то о своем мечтает. Серая кукушка за рекой. Сколько лет осталось мне считает? Спасибо.